Здравия друзья, с вами Денис Залевский, являюсь представителем компании Source Energy, которая производит бестопливные генераторы. И сейчас хочу представить вам очередной видео отзыв от человека, который пришел по акции, получил подарочные мегаватты и по условиям акции записал Видеоотзыв. Если вы еще не в курсе, то на моей странице ВКонтакте закреплен у меня пост. Внимание, акция! Всем, кто не получал и не покупал мегаватт-контракты от компании Source Energy на бесплатное электричество, дарю 1 мегаватт в одни руки. Если вы записываете видеоотзыв о получении подарка, то получаете дополнительно 5 мегаватт. Если вы делитесь этим постом у себя на странице и закрепите его на месяц, то получите дополнительно 10 мегаватт. Итого вы можете получить 16 мегаватт в одни руки без оплаты. Это что касается акции. Сейчас мы включим видео. Алексей из Красноярска записывал. You want it? Вот такой вот отзыв записал Алексей. Вкратце расскажу тем, кто, возможно, еще не в курсе, да, что такое Мегаватт контракт и так далее. То есть полную информацию об этой, об этой по этой теме вы можете посмотреть на сайте Search Energy. Ссылки на сайт и на другие ресурсы будут под этим видео в описании ну вот например включим видео которое на главной странице находится тут примерно пять минут времени всего лишь. ¿Qué pasa? <muchas> Вот такой вот видеоролик коротенький, да? Информативный, <coughs> в котором в принципе понятна сама суть. То есть э, на этой установка э, электродвигатель, потребление у него э, 40 Вт. Ну, вот в данной установке он вращает генератор, который выдает 10 кВт. Соответственно, запитывает двигатель, и остальное выдает на потребителя. Э, это значит, само устройство обеспечивается это тем, что на генераторе, на данном, убрано электромагнитное сопротивление. То есть, как все мы знаем, да, если кто-то не знает, то поймет на следующем примере. Например, в автомобиле вы когда включаете одновременно дальний свет и печку, например, да, то у вас начинают плавать обороты, то есть, ну снижается обороты двигателя на какой-то момент времени. Это потому, что на генератор пошла нагрузка, увеличилась и, соответственно, увеличилось магнитное сопротивление. То есть двигателю просто стало тяжелее крутить генератор. То же самое происходит и на электростанциях. То есть там к электростанциям, к которым подключены жилые дома, да, какие-то производства, то есть там очень большая нагрузка идет на генератор и, соответственно, очень большое сопротивление генератора его очень тяжело вращать и поэтому усилия, которые затрачиваются на вращение этого генератора, они то есть убыточные то есть несоизмеримы до да, с выходной мощностью ну скажем так сколько производится столько и тратится электромагнитное сопротивление тут убрано за счет нового типа обмотки и Сердечника из материала, который держится в секрете. Вот Без него это не работает. А, идем дальше. Что такое мегаватт-контракты и почему они а, в цене. То есть, мегаватт-контракты это токен, который выпустила компания Search Energy. И данные установки можно будет приобретать только за мегаватт-контракты. Тем самым компания обеспечивает их ликвидность. Стоимость мегаватт-контрактов составляет на данный момент одного мегаватт-контракта 10 рублей. То есть вот на сайте мы можем в разделе ICO найти график роста цен. До конца марта 10 рублей, половина апреля с 1 по 15 число 50 рублей будет стоить с 15 по 30 – 90. И вот таким образом идет увеличение цены до 1 сентября. И с 1 сентября 2018 года цена за 1 мегаватт контракт будет составлять 3100 рублей. То есть, это цена, установленная законодательством в России. 1 киловатт стоит 3 рубля 10 копеек. Это официальные данные. Соответственно, 1 мегаватт у нас включает 1000 киловатт, и мы получаем цену 3100 рублей. Что еще хотелось бы сказать о мегаватт-контрактах. Вот такой вот есть график распределения, как они будут распределены. То есть, общий объем выпущенных мегаватт-контрактов составляет 380 миллионов. И распределены они следующим образом. 40 миллионов на март, 40 на апрель, 50 на май и 50 на июнь, и 100 июль и 100 август. Каким образом это происходит? То есть раскупается в марте например там 35 миллионов контрактов и осталось к примеру 5 миллионов этих 40 на момент на 1 апреля то что осталось они сгорают то есть не раскупленные сгорают но прослеживается другая тенденция что мы видим что возможно будет такое что наступил апрель и до 15 апреля выкуплены все 40 миллионов контрактов апрельских. Соответственно, ждем тогда начала мая. И с начала мая уже будут доступны майские контракты. То есть, вот таким образом. 1 сентября все, что было выпущено, вот этот весь объем. Все он, который распродался, он распродался. Все остальные контракты аннулировались. И начинается производство данных установок, без топливных генераторов. На сегодняшний день производство располагается в Италии и в России. В России сейчас доделываются две установки. В конце апреля они будут презентованы в Москве. Вот таким вот образом, ребята. Так что изучайте информацию. Если у вас остались какие-то вопросы, то обращайтесь ко мне по контактам. Мои контакты также выложены под этим видео в описании. И благодарю всех за внимание. До новых встреч!